Вы, как профессионал своего дела, знаете, что самое главное делать вкусный и качественный кофе, но клиенты могут цепляться за каждую мелочь. Давайте посмотрим на ситуацию с их стороны. Эта прекрасная любительница большого капучино берет размешиватель и, пытаясь размешать напиток, попадает в неприятную ситуацию. Палочка не достает до дна стакана. Коротким размешивателем, во-первых, неудобно мешать напиток, во-вторых, велик риск окунуть пальцы в напиток, что ну, как минимум не гигиенично. А теперь посмотрите на этого нервного мужчину, гостя кофейни. Кажется, он капнул вашу стопроцентную арабику прямо себе на новую рубашку. Как так вышло? Опять же, неправильный размер мешалки. Только на этот раз слишком длинный. Итак, первое правило. Выбирайте размешиватели по размеру стакана. Предлагайте гостям хотя бы два размера. Большой 180-миллиметровый отлично подойдет для стакана вплоть до 500 миллилитров.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 Эта спешащая девушка схватила свой кофе на бегу, взяла с собой палочку и поймала за нозу. Возможно, такие прецеденты случаются нечасто, но попробуйте объяснить это ей. Выбирайте размешиватели с хорошей шлифовкой краев. Такая продукция гладкая и безопасная. Все предприниматели любят, когда перед их заведением скапливается очередь, значит, клиентам нравится ваш продукт. Да? Не всегда. Иногда очередь образуется из-за того, что персонал долго отдает заказы и люди начинают нервничать или, о ужас, уходить конкурентам. И здесь очень важно помимо подготовки ваших бариста еще и оснастить их необходимым оборудованием и расходными материалами. При большом потоке гостей для экономии времени бариста могут использовать одноразовые размешиватели. Здесь-то и становится чрезвычайно важной толщина и прочность размешивателя. Ведь если размешиватель сломается при приготовлении, его части могут остаться в напитке, и его придется готовить заново. Но учтите, чем больше длина размешивателя, тем толще он должен быть. Итак, чтобы не допустить ошибок, которые будут дорого стоить вашему заведению, следуйте простым правилам выбора размешивателей. Оптимальная длина под ваши напитки, обработанные края – и чем длиннее размешиватель, тем толще он должен быть. Делайте скриншот таблички и пользуйтесь ей при выборе размешивателя для вашего заведения. Заскринили полезную информацию? В благодарность поставьте нам лайк и подпишитесь на канал. А теперь лайфхак. Размешиватель можно покупать значительно дешевле от производителя. Загляните на сайт Серебряная Береза по ссылке в описании. Там вы найдете размешиватели любой длины, мешалочки под вендинг, а еще одноразовые деревянные столовые приборы. Можно заказать доставку в любую точку России, при этом значительно сэкономив. Цена на некоторые позиции до 30% ниже, чем в магазинах. Серебряная береза обслуживает как небольшие партии для маленьких кофейных точек, так и крупные заказы для федеральных сетей общепита. А если у вас большой заказ, можете заказать брендирование ваших размешивателей, фирменную упаковку или даже специальный размер под ваши потребности. Чтобы сделать заказ, перейдите по ссылке в описании. На этом у нас все. Ставьте лайк, если это видео показалось вам полезным, поделитесь им со знакомыми владельцами кофеин, управляющими или бариста. И обязательно подпишитесь на канал. Мы уже делали подробные обзоры на размешиватели для вендинга и столовые приборы. А впереди будет еще много полезных видео про экологичную продукцию. Желаем успехов вам и вашему бизнесу. Пока!